Да, у меня есть определенный уровень игры на гитаре, вот, и хотел бы просто дальше как-то развивать все это дело, что ли. Прекрасно, прекрасно. Давай тогда покажите как-то. Хочу как-то развить свой навык игры на гитаре, чтобы... чтобы мать мною гордилась. Да не. О, господи, гитара расстроена. Сейчас. Сколько тебе лет? Мне 27. Я думаю, мать уже гордится. Почему? Что ты до 27 дожил? Ну что ты уже умел? Блин, тоже такие щеки. Так, ну давай расскажи, какой у тебя уровень игры на гитаре? У тебя, во-первых, любительский или профессиональный в школе учился? В обычной школе учился до да, 11 классов. У тебя есть какая-нибудь, например, любимая песня, которую ты хочешь разобрать? Или какой-нибудь жанр музыки? музыке? Ну, вообще играя все подряд. Мне вот, например, вот у вас One Republic, кстати говоря, это, да. это, это название песни, я правильно понял? А, Нет, это название группы. Привет. Под прошлым роликом я попросил написать у вас как можно больше комментариев, и вы это сделали. В итоге там больше тысячи их. Спасибо вам большое, это очень сильно помогло в продвижении ролика. Давайте теперь попробуем набрать как можно больше лайков. Просто поставь этот дурацкий лайк, чтобы в офисе Ютуба в Америке поперхнулись чаем от их количества у меня под роликом. Только давай не ленись, сделай это. Кстати, вы, наверное, обратили внимание вот на эту штуку. Так вот, это Роде 3, автоматический гитарный тюнер от компании Band Industries. С двигателем вращающим колки, ЖК-дисплеем и вибрирующим метрономом. Роди 3 обнаруживает звук просто вокруг. В огромном диапазоне, что позволяет ему настраивать не только акустические и электрогитары, но абсолютно все струнные инструменты. В приложении Роди Тюнер вы сможете сохранять свои персональные настройки под любую композицию. Предположим, если у вас есть какая-нибудь композиция, где абсолютно все шесть струн должны поменять свой строй. Вы сможете заранее создать и сохранить эти настройки. В общем, эта штука облегчает жизнь гитаристам. Она ведь у нас такая сложная. Переходи по ссылке в описании, а вот по вот этому промокоду ты сможешь получить 10% скидки. Акустика, да. Акустическая а гитара, да. Хорошо. Ну, давайте начнем, что ли, поближе как-то знакомиться. Да. Что вас заинтересовало? На какой бы сейчас стадии обучения? Как давно вы играете? Играю разные мелодии, там, от, я не знаю. Вот, и что-то вот подобного плана. Не очень легкие, не очень сложные стараюсь брать. Хотелось бы дальше вот двигаться, развиваться. точно. А, да. Слушай, а зачем тебе вообще какие-то уроки, если ты так хорошо играешь? На каком канале смотреть потом? Так, значит, аккорды знаю. Перебои. перебои переборы. Переборчики какие-то есть. То есть... Такие вещи могу, в принципе, такие легкие элементарные вещи могу сыграть. Значит, ты учился по Ютубу, да? В обычной школе, да. <свят> Не, э -э на гитаре по Ютубу, да, учился играть, всякие там разные произведения, композиции. Вот, вот вы все приходите с Ютуба и потом получается очень сложно с вами заниматься. Да? Ну, простите. Сыграть что-нибудь сможешь? Ну, я вот недавно разучил. Ну-то я за три месяца разучил я то есть я как начал играть на гитаре, долго. Ой, молодец. Нет-нет, нет, это самый как раз. Есть вот такой у меня, как его зовут, испанский немножечко ритм, такой бой. А зачем тебе какие-то уроки, если ты и так хорошо играешь? <связывая> а, Во-первых, ну, я не считаю, что я играю хорошо. Это во ну, сейчас и Applegize прекрасно сыграл. А, да. А, Во-первых, ну, я хочу развиваться дальше. Я же говорю, у меня есть навык, я хочу просто двигаться дальше, и все. Mm -hmm. это, же не, это же не предел мечтания игры на гитаре. Так, дальше вы имеете в виду, вот я преподаю классик, классику, да, в основном? Можно классику, замечательно. Yeah. Я даже я пару классических произведений yeah. знаю. Когда идем дальше, а что у вас по фингерстайлу? Вот. По фингерстайлу. Ну, ознакомьтесь с таким понятием? Да, да, да, да, Я, у меня одна мелодия есть. Я просто несколько мелодий знаю и они не самые сложные Это все простые мелодии, это все обычные мелодии. Я хотел бы как-то более углубленно, может быть, какая-то перкуссия. Смотрели канал Акстар? Акстара я знаю, конечно, да. А, вы, случайно, чем-то подобным занимаетесь? Так, просто вопрос. Не, я в чат не снимаю ничего. Вот, но это было бы классно. Вот. У вас, в принципе, уровень, я так понимаю, ну определенный есть и очень высокий. Я фингерстайлом просто не владею, а -а -а, я, я банковые знания показываю. Что ты знаешь о гитаре? А ты учился... Фиг. Да, я учился в школе, одиннадцать лет я говорил. Шутка уже не актуальна. Ну, ну все, простите, больше больше не буду. Мы с вами будем играть всякие разные гаммы. Вот. До, да, какой-то мажорный. Да. То есть да, ну все с гаммами я, так понимаю, прекрасно знакомлены, а в общем я не безнадежен, да? Можно еще что-то. Да, ты очень неплохо играешь. Построение соло партии, вот. Умеете? Ну смотрите, то есть я играю какую-нибудь э, мелодию, ну, к примеру тоже. Поимпровизировать. Да. То есть у меня есть какая-то партия, и я под нее уже что-то подстраивал, то есть. Угу. Ну вот я сразу вам скажу, что, в принципе, у вас уровень вполне достаточно, вот мы до этого уровня, как бы, я и обучаю. Я даже не знаю, как, <смех> что я смогу Фу, больше, да? Поэтому я смотрю, у вас вполне очень достойный уровень. Я даже, честно говоря, не вижу смысла. Ага. Да? <смех> ну, я понял. Ну, хорошо, спасибо, что честно сказали. Я, я... Мне приятно это слышать. Можно <смех> даже добавить немножко... Кстати, получается. Вау. У меня сейчас вообще одна композиция есть. Я ее сейчас разбираю. Так, может, мы ее Да, да, да, да, можно, можно ее вспомнить. Сейчас. ее вспомнить. Классно. Ну, просто я что могу сказать... — Вам больше не надо развиваться в акустике, у вас все как да, бы. Ну... — ну, да, ну как это, <смех> в смысле? — У вас как бы верхняя рамочка есть, все. Я не сторонник того, чтобы как бы выжать что-то, чего-то там, лишь, лишь, лишь лишнюю копеечку заработать. Зачем? Я э, стараюсь относиться честно к человеку. Человек вопрос задал, я ответил. С я первый раз увидел ваш уровень, он вполне достойный, красиво очень играете очень легко, мне очень понравилось, <свят> поэтому... — Спасибо за честность, всех денег не заработаешь. Это, да, это Спасибо вам большое, Алексей, что уделили время. Очень приятно было пообщаться Пожалуйста. с таким да. приятным человеком.